Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Спешу поделиться с вами рецептом напитка, который пью я и вся моя семья. Этот напиток избавил нас от многих заболеваний. Было много разных болячек, и я начала пить такой напиток, все буквально прошло за считанные дни. Даже врачи подумали, что была какая-то ошибка в диагнозе когда я пришла сдавать анализы. И все я знаю, что это благодаря этому напитку. Он укрепляет сосуды и делает их более эластичными, а также снижает их плохой холестерин и нормализует давление. У кого давление повышенное, этот напиток его нормализует. И если давление понижено, он также его нормализует. Улучшает состав крови. И еще плюс этого напитка в том, что он помогает убрать живот и снизить лишний вес. Его можно пить каждый день, он очень приятный на вкус, поэтому мы всей семьей его пьем вместо обычного черного или зеленого чая. Этот напиток выводит токсины, избавляет от паразитов и не только в кишечнике, но и от паразитов в крови, а также чистит кровь. На небольшую баночку, у меня она поллитровая. я беру небольшой кусочек капустного листа и нарезаю его небольшими кусочками. Отправляю в баночку. И половина яблока понадобится. Также нарезаю и отправляю в банку. Далее мне понадобится чабрец. Чабрец можно купить в аптеке, уже высушенный, либо в супермаркетах. Я покупаю свежий, но в аптеке также можно его купить без проблем. Примерно, примерно одну столовую ложку. Тоже нарезаю его мелко. Далее понадобится мята. Мята перечная. Она у меня растет в огороде и я ее еще на зиму сушу. Если у вас нет мяты свежей, вы можете приобрести ее в аптеке. Она также продается. И ромашка аптечная, также я ее покупаю где обыкновенный чай или можно купить в аптеке обычную аптечную ромашку, один пакетик либо одна чайная ложка. Заливаю смесь кипятком, дожидаюсь когда кипяток остынет градусов до 35 и добавляю небольшой кусочек лимона вместе с кожурой. Затем желательно дать настояться такому напитку пару часиков. И процеживаю и пью по стакана за 20-30 минут до еды, 2-3 раза в день. Напиток очень благотворно влияет на весь организм и он очень вкусный. По желанию можно добавить одну чайную ложечку меда, но это только по желанию и если вам можно. А также в целом этот напиток очень полезный и приносит пользу всему организму. Если у вас нет чабреца, то можете его не добавлять. Но этот напиток за счет мяты, лимона, ромашки и капустного листа, он также будет очень полезный. Ну а я желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Пишите комментарии под этим видео. Я их все читаю и хочу получить от вас обратную связь. Пишите ваши рецепты или пишите, задавайте вопросы. Всем до новой встречи, всем пока!